Итак, друзья, мы воспитанная церковь. Мы много получили от Бога благодати. Нас Бог много учил. И то, что сегодня явилось в стране, это нам вызов. Это не для того, чтобы нас погубить. Это не для того, чтобы нас завалить. Это не для того, чтобы мы плакали, кричали. Это наша работа. Скажите «Аминь». И когда проходили вызовы у людей – кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то там бегал, как при Елисеи. Но Бог сегодня ищет делателей, через кого решить проблему. Поэтому напомню, как мне Бог говорил. Плакальщиков говорят, у меня миллионы. Сегодня миллионы плакальщиков. Плачет Украина, плачет мир, плачет люди, плакать эти материалы, которые разумные которые не забитые мозги пропаганды, плачут за своих детей. Я видел, что даже вот чеченские матери, они чеченцы отправляли, матери плачут и кричат, что они не хотят отправлять. Знаете, любая мама, она что-то чувствует, она не хочет этой войны, это неестественно. Но плакать сяком много. Делатели, Бог говорит, волов, это те, которые работают, ну, пашут, много. Говорят, такие, ты тружеников. Мы видим очень много сегодня тружеников. Европа нам помогает, люди помогают, волонтеры помогают, очень много добровольцев, люди стоят. И у нас такая чудесная страна, столько героев проявилось, с автоматом и стоять, помогают люди. Слава Богу, Бесплатно возят людей под пулем и вывозят. Господи, я просто все больше и больше влюбляюсь в наш народ и каюсь, что я не так их любил и уважал. Помоги мне, Господь. Но, но Бог говорит, и так плакальщиков много, волоупашечек, тружеников на Неве Божий тоже много, но царей, людей власти, Бог говорит, меня очень мало, единицы. И я, хотел, и я хотел бы сегодня, друзья, чтобы мы в свете того, чтобы как научены, сегодня стали как делатели. И сегодня время веры. Поэтому сегодня поговорим о вере. Марка 9:23 Написано так. «Все возможно верующему». Я много по памяти, буду, тут не так удобно сидеть. «Все возможно верующему», Бог говорит. «Итак, все возможно и бог говорит итак «Верующий побеждает мир». И да, До происшествия веры мы были под законом, и закон ничего не довел до совершенства, а вера доводит до совершенства. И я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о вере, настроили свое сердце, свои мозги, свой дух, по Слову Божьему, и стали в вере, как никогда, потому что сегодня нужна вера. До происшествия веры мы были под законом. Это я и закон». А что такое пришла вера? О чем она говорит? Она говорит, что Бог пришел ко мне. Бог пришел в мое сердце. Бог не где-то, а в моем сердце, в моих устах, в моем разуме. Я храм Бога живого. И без веры я сам действую. А в вере я опираюсь на Бога, который внутри меня. И в вере я имею Бога. Это... И если я... Если, кто такой Бог? Это любовь. Кто такой Бог? Это дух животворящий. Кто такой Бог? Это корень, который животворит меня, который дает мне источники и все для жизни и для планоношения. И я верую, должен видеть это Бога в себе. И мы сегодня об этом покупаем, покопаем. так? И действуя вере так, я должен видеть одесную внутри себя, себя в Боге, в себе Бога. И когда я открою через уста свои, то я храм, дверь, выражаю Бога. И вот эту точку мы сегодня поработаем над этой точкой. Потому что если мы не увидим себя в этой точке, и не увидим Бога в себе, и не будем действовать в вере, без веры угодить Богу невозможно. Аминь. Разберем, давайте, примеры, и как это, в чем сила веры и мощь веры. Давайте вот посмотрим на меня. Смотрите, вот представьте себе, что я – это Бог, а ваши телефоны, так, это Христос. И смотрите, что, кто такой Христос? Это Бог, который явился во... Плоти. Кто такой Христос? Это образ Бога. Явление Бога. Бог великий, всемогущий, вездесущий. Так? А Христос небольшой, маленький по сравнению с Богом. Но Он был образом Божиим и был явлением Бога. И Он передавал и являл Бога, Видевшего меня, видел Отца. Так? Вот сейчас я сижу здесь в Калифорнии, в Сакраменто, так, в машине ночью. А вы сидите в Украине, кто где. И смотрите, и ваш телефон передает мой звук, передает мои эмоции, передает мои движения, передает мои чувства, передает цвет. Вот моя синяя рубашка, очки черные оправы, так, Передает там, ну, вот, что я сижу в машине. Показывает все, и вы, ви, вы, смотря на мой смотря на мой этот э, на, на свой телефон видите, слышите меня и вы можете сказать, о, мы видели пастора Василия, мы общались с пастором Василием, у нас сегодня служение было с пастором Василием, о, так классно, так хорошо было. Вначале было плохо слышно, а потом так хорошо было слышно. И вот так, смотрите, и очень важно в моем деле, чтобы телефон передал, ваш телефон передал меня четко, так? И, и чтобы была хорошая трансляция тогда, чтобы вы видели все. Это. И вот Христос был этим телефоном, который четко передавал, транслировал Бога. Но телефон, это я взял такой пример, такой пример, но он, четко, но он четко сегодня в 21 веке показывает, как оно работает все, как работает духовный мир. И смотрите, если я сейчас возьму, выключу вот один светильник, так? Вы видите, что изображение плоховато. Если я сейчас возьму еще какой-то вот, например, что-то там, отключу телевизор. говорил так, а вы не слышите меня. Почему? Сейчас плохо стали видеть, не буду другой светильник отключать, но вы начали плохо видеть, а потом звук пропал, вообще даже ну, не слышали меня. И так очень важно, чтобы телефон хороший звук показывал, выдавал, хороший цвет выдавал. Ну, все выдавал меня классно, чтобы, чтобы не было препятствий, что то, что я хочу сказать, чтобы вы слышали, видели и понимали мои эмоции, мои, мой взгляд, мои глаза, мои уста, чтобы все было передано вам. И в этом и все работают, все работают, и те телеведущие работают, чтобы они хорошо говорили, передавали это, и, и работает весь мир над аппаратурой, чтобы она качественно являла в каждый дом, каждому человеку, являла ну, то, что они хотят видеть. Аминь. Итак, видите, что вот сегодня я махнул рукой, я сказал, я молчу, ваш телефон молчит, я говорю, ваш телефон говорит. Итак, ваш телефон передает в изображение. И вы меня, не, вы меня напрямую не можете прикоснуться. Вы имеете дело с моим изображением, с моим выражением. Понятно? И повторяю, и я, и вы заинтересованы, вы сидите в разных местах, заинтересованы, чтобы пастор Василий пришел в каждый дом. И вот, а теперь давайте перенесемся опять на Христа. Христос, да возьмем Отец, Отец Небесный и Христос. Христос – это считайте, что был один телевизор, один телефон. А все же хотят иметь Отца Небесного, так? Все хотят, чтобы, чтобы, чтобы какой-то, каждый дом, вот как сегодня, каждый дом хочет иметь телевизор, каждый дом хочет иметь, каждый человек хочет иметь телефон, да еще на всяком месте хочет иметь, так? И хочет иметь хорошую связь, и хорошее иметь хорошее изображение, и переходит с компании в компанию, где хорошая связь, где все. И выбирает хорошую модель от телефона, чтобы было хорошо слышно. Так? Вот точно так же Отец Небесный взял первенца Иисуса и являл через него себя. Иисус был образом Божиим. Но так как Он был во плоти, и Он мало что мог помочь людям, Он избрал 12, Он избрал 70 и начал их посылать и говорить, «Я посылаю вас пред лицем моим, и я с вами во все дни до скончания века. Идите, так, это Отец говорил через Иисуса, говорит, идите и видите Бога собою возле себя, в себе». И, в, и действуйте в имени Христова, во имя Иисуса, в имени Иисуса, переводим правильно, в имени Иисуса. То есть во мне идите, действуйте, и я с вами. И вот апостолы увидели Христа, какой он, как Бог в нем, и они приняли эту веру, и они пошли, и люди начали видеть Бога такого же, как и во Христе Иисусе. Это как будто телефоны распространились. И вот эти апостолы приходили в то село, в Тосило, село, в домы заходили и исцеляли всех. И уже не один Иисус, а 12 и 70 работали по всей стране. То есть тот же Бог работал. И вот Отец Небесный очень, как любая компания, очень заинтересована, чем больше охватить своей сетью клиентов, и как любая компания очень заинтересована в хороших телефонах, в хороших телевизорах, в хорошей связи, в хорошем изображении, в хорошем звуке, чтобы доносить до людей то, что они хотят, то тем более Отец Небесный заинтересован в том, чтобы мы являли Его 100%. И если каждая компания заинтересована, чтобы у каждого человека был телефон, и качественная связь, и YouTube, и все, что там было, то тем более Отец, Отец Небесный, тем более заинтересован в том, чтобы каждому человеку был донесен Бог» был донесен Бог, и донесен Бог качественный, процентов не косой, не хромой, не какой-то такой, знаете, не то, что там звук не такой, изображение не такое, а был явлен, явлен Бог. Поэтому и тем прославится Отец, если мы много принесем плода, то есть принесем Бога в семью, принесем Бога к человеку, принесем исцеление принесем благословение в человека, в страну, Страну. Вот таких поклонников, как сегодня, вот каждый вы там, где бы, бы ни сидели, вы видите меня и общаетесь со мною. И я через телефон достигаю вас на всяком месте. Вот таких поклонников сегодня ищет Отец Небесный, который будет поклоняться Ему в Духе Истины, который на основании Истины Слова Духом соединятся и Духом примут Бога, так? И Духом станут вот этими храмом Божьим, чтобы являть Бога каждому человеку. И Бог заинтересован, чтобы звук был хороший чтобы интонация была хорошая, чтобы изображение было хорошо, и выражение Его Духа было через каждого из нас. Аминь. И вот это, вот этой точки, вот, вот этой мы должны понимать вот, и пребывать в этой точке. Давайте еще один пример приведу, это Иоанна 15 глава. Итак, мы разбираем тему Марка 9,23 «Все возможно верующему». Сегодня нужна вера, слез хватает, люди делают то, что они могут, но нужна вера, которая принесет велико Бога. Павел говорит, мы говорит, проповедуем дерзновенно, мы не искажаем Слово Божие, мы не искажаем истины, а принесем Бога, как бы сам Бог. Это не я а Христос, возвещаем вам истину, возвещаем слова Божие. И вот сегодня Бог заинтересован, чтобы мы являли истинного Бога. Сегодня нужно, чтобы кто-то через веру явил Бога, как Моисей, как Елисей на нашу страну. И это наше время, и мы настроимся в вере, чтобы каждый день являть этого Бога. Аминь. Давайте мы еще разберем такой пример. Еще разберем пример, это Христос говорит, 15 глава Иоанна, Христос говорит, я лоза, а вы ветки, вот лоза приносит плод, Библия говорит бытия, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, то есть плодите, вот Христос одна лоза, плод плод приносит, но это мало, Поэтому он взял такие ветки, бренч, веточки такие, это, чтобы еще он хочет как лоза захотела, вот лоза захотела, чтобы много принеси плода угодить отцу. И она пустила десяток-двенадцать веток пустила. И скажите, вот эти веточки, которые пробились дальше на этой ветке главной, вот скажите каждая вот эта лоза который приносит хорошие грозди, большие такие грозди, что вот два человека несли на палке эту грозь. Вот это лоза Иисус Христос, вот это лоза. А скажите, эта лоза заинтересована, что вот эти 12 веточек приносили точно такой же плод по качеству, по вкусу, по цвету, по красоте, по величине. Она заинтересована или нет? Она заинтересована, чтобы продукция была такая много, плода было, и чтобы такой же был. Я думаю, что каждая каждая лоза заинтересована. И вот здесь мы даже здесь вера что каждая веточка, которая на этой лозе, она еще только пробивается, но она должна видеть себе, что во мне все качества лозы. Хоть я маленькая веточка, но я все могу так же, как и та большая ветка, на которой я есть. Эта старшая ветка передала мне в природе все. И хотя маленькая, я хотя ничего не вижу, еще еле там шатайся на ветру, но я знаю, что во мне, по вере, есть что-то. И я буду стараться, это самое, жаждать, это, это что проявилось. И это, я жажду, Алла задает, я жажду, а задает. Я смотрю, когда я так действую и хочу, желаю, то с меня начинает что-то переть. Появились почки, появились эти самые листочки, потом цветы появились, а потом что-то завязалось. И потом смотрю, вау, вау, вау, что-то начинает появляться. И вдруг такие же плоды, как и на лозе. Это называется отцовство, это называется отечество. Это то, что Бог говорит через Павла Ефесянам, что Бог учредил всякое отечество на небесах и на земле, чтобы второй земляр был как первый. Чтобы третий был как второй, а четвертый как третий. И Бог заинтересован, чтобы каждая морковка была не хуже, чем, чем предыдущая. Чтобы каждая ветка, каждое дерево, плодитесь, размножайтесь, чтобы то, что размножилось, имело такие же качества, как и, как и предыдущий экземпляр. И вот, смотрите... И все так работает, так белки размножаются, так медведи размножаются, так все размножается. И это, и, но у нас есть вера, и так наши тела размножаются, но у нас но в человеке есть свободная воля, и духовный мир, он работает по вере. Как еще сказать, смотрите... Природа, она просто работает по закону природы. Но, чтобы и Бог видеть в каждой икринке рыбу, в каждом яйце видит орла, в каждом желуде видит дуба. Это... И Он в каждом из нас видит Христа. Ну а в чем же тогда проблема? А проблема в свободной воле, проблема в невежестве, проблема в неверии, проблема, что люди хотят видеть в делах каких-то, в делах, в хотят видеть в делах. пытается как-то идти не путем веры, а путем дел. Терновники хотят быть кипарисами, переделываться. А надо принять семя кипариса и поверить, что в кипарисе закон кипариса, и просто верою поливать, а Бог взрастет кипарис. Крапива хочет переделаться и все старается. Вот я чуть-чуть еще, вот я уже стараюсь, а то знаю, и я буду миртом. Нет, никогда не будешь. Крапива не поменяется, все по роду своему приносит плоды. Бог хочет, чтобы крапива приняла семя Мирта и поверила, и начала поливать это семя. По вере ходила с этим семьями, поливала это семья, и начала действовать, как эта семья. Называться, что я не крапива, а я мир, я не терновник, а я кипарис, я не бездетная, я тест народов, я Анна уже не посмешище, а я мать многих сыновей и великого пророка Самуила. Вот кто я такая. Вот сначала надо поверить в семья, растворить это семье, в и видеть это семья а потом действовать согласно этой семье. Это, это не дела, это не старания. Мы не под законом. До пришествия веры мы были под законом. А сейчас пришла вера. Вера в кого? В Совершенного Иисуса. Совершенная семья. Совершенного Иисуса. Совершенное царство внутри. Безмерное могущество внутри. И это надо верою видеть. Христа. Авраам верою увидел. Сара верою увидела. Анна верою увидела. Аминь. И нам нужно веры увидеть в себе Христа. И начинать с веры. Действовать в вере. Не сделай, я сегодня такая, я сегодня не такой. Умри, все. Сораспнись и все. Все, мертвые и святые. Приди на колгов, отдайся в жертву и все. И начинай видеть в себе Христа. Видеть в себе семья. Давайте еще раз разберем один пример. Вот пример такой. Мария. Обычная женщина. Еврейский род рождали обычных еврейских детей. Но пришел ангел и принес ей Слово, семя, новое семя от Всевышнего Бога, Слово Божие, от которого должен произойти род богов, род сыновей и дочерей Божиих, род вечный, долговечный, вечный род. И Он принес это Слово. Слушайте, и Мария как это будет говорить? Дух Божий сделает это, и сила Всевышнего оценит. Самое главное – тебе принять Слово и поверить. И послушайте, Мария поверила чисто Слову, она растворила Слово в Духе Своем и поверила». И носила это слово, и благодарила, и славила Бога, прославляла Бога за то, что что мне такое, что ты, Бог, э, дал мне быть, ну, матерью Господа. Аминь, И славила Бога, благодарила за такую благодать данную. И слушайте, так как она приняла и начала вести себя как мама, и верила, и благодарила, то поверь ее, так... Как в той ветке и, и, на лозе, маленькой. Эта ветка должна верить, что в ней такой же виноград, как и в той лозе. Эта икринка должна верить, что она будет такой же рыбой, как ее мама, папа. Вот это яйцо, вот тот цыпленочек, который еще ничего не видит, ничего. В яйце он должен верить, что у нее, что я буду таким же орлом. И Мария поверила, что она родит Сына Божьего. Полноту Божества телесно. Она поверила, друзья. Чисто повери, не дел, ничего. Чисто повери, аминь. Она приняла Слово. И это Слово стало плотью. И она стала беременной. Выносила и родила Господа по плоти. И смотрите... И что она родила? Стопроцентного Бога. Сто образ Божий. стопроцентный Дух Божий. И как она это сделала? По вере в Слово Божие. До пришествия веры это было невозможно. По молитвам народа еврейского за тысячи лет, по жертве веры Авраама, когда он верою родил сына и отдал его в жертву, Бог это сделал. А сегодня появился новый род. А сегодня кровь, до прошествия веры, это невозможно было для всех людей. Но пришла вера в кого? В Иисуса Христа, который омыл Дух наш. И мы теперь чисты. До прошествия веры, что значит прошествие веры? Вера в Иисуса Христа, что теперь через кровь Иисуса, но семья нового рода, как от первого Адама, все были испорчены, так нет правильно ни одного написано в псалмах, так от нового Адама, через кровь, которая мыла Дух, в нас вошло семья, как и в Марию. Только больше чем в Марию, Мария родила Христа по плоти, а в нас Дух вошел. Дух вошел. Это в Дух вошел Христос, семя! Бог вошел. И Колоссян 2 глава написано, «И вы имеете полноту Божества в нем». Как маленькая ветка имеет полноту лозы во всем, как любой цыпленок имеет полноту своего отца, так и мы, друзья, принявшие Христа, мы имеем полноту Божества телесно в каждом из нас. И вот это является точкой веры, точкой веры, основанием веры. И отсюда начать действовать. Не то, что я усовершусь, не то, что я буду кем-то, а вот все вопрос веры. Давайте я почитаю одно место. Галатам. Галатам. Третья глава. Где там Галатам? Третья глава. 1 стиха «О несмысленные галаты, кто присил вас не покоряться истине?» То есть Слово Божие. У вас, который перед глазами преднасерден был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа и через, или через наставление веры. Скажите, это вы старались, исполняли законы, пришел на вас Дух Святой, Бог селился Духом Святым, вы стали храмом Божьим. Как? То, что вы старались, или поверили, а просто Бог дал даром. Вы даром? Это все поверим. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Ой, если бы только без пользы. Э -э -э -без пользы. Подающий вам духа и совершающие между вами чудеса. Через дела ли законы все производит? Или через наставление в вере? Апостол Павел пришел и наставил их в вере, что кровь есть для омытия Духа, что Бог, что они дети Божии. И это кровь, кровь, показания правды, что в Рыбаке Христос апостол, в Матфее апостол в показания правды, кто мы в Духе такие, что у нас Бог, Дух Божий, это так Авраам поверил Богу, и это уменилось ему праведностью. Познайте, что верующий суть сыны Авраама, не исполняющий закон, а верующие, принимающий Слово Божие внутрь и верующий, что Бог это семя взрастит, и я ведь плод, вот кто верующий, а не делающий, что я буду кем-то лучше. А каждый день, друзья, утром вставать, говорю, Господи, я ничего не могу. Я терновник, братья, умираю на Голгофу. А сестры, я крапива, умираю на Голгофу. И, Господи, я отдаюсь в жертву, в жертву отдаю в говорит, Дух Святой, я принял Христа, я принял Царство, я принял Духа, безмерное могущество, полнота Божества во мне. И я, как Мария, говорю, Господи, Дух Божий, Сила Всевышнего, жажду, открой во мне Христа. Аминь, сестры, я принял на Христа, уже не я Христос. Открою мне дух Святой, я доверяю тебе, я, я, доверяю, я не буду стараться, я буду веровать, и отдаваться в жертву Духу Святому, чтобы ты через наставление в вере я вил сегодня через меня плоды, я вил Бога, я вил славу Божию. Аминь. Вот это мы должны упражняться в вере. Если мы будем упражняться в делах, нам конец. Я хочу повторить картину. Вот просто я говорю, а ваши телефоны 100% показывают меня и звук. А вот Христос был этим живым телефоном, который и звук, и изображение, и вкус, и запах, и благодать, и силу, и любовь, и мудрость, все показывал, являл. И он был семенем, чтобы этот род размножился, какой явителей Бога, и весь мир стонет, ждет откровения сынов человеческих. А сыны вместо того, чтобы объявлять Бога, кричать «Господи, пройди, Господи, помог!» Он внутри каждого из нас. И нам нужно наставление в вере, чтобы мы видели Бога и начали действовать. Вот что сегодня... Вот что сегодня... Что мы должны, друзья, упражняться? И сегодня плакальчиков много кричать, так? Но сегодня Бог через кого-то должен явиться. Все обетования в Нем, во Христе Иисусе, в... да и аминь, слава Богу, через нас. Аллилуйя! Друзья, это то, что Библия говорит Ефесянам: Отечеству. Отечество, второй экземпляр как первый, третий как второй. И каждый должен видеть себе Бога, принять семя новое, носить, видеть, благодарять, и действовать, опираясь на это семени, и как мама, ну, как любое растение, как любая веточка пробивается, вот я лоза, еще ничего нету, но я лоза, и она тянется, и соки даются, солнышко светит, дождик капает, и приносится плод. То есть вот эта точка, так... Семя – это способность в каждой лозе, в каждой веточке лозы приносить такой же плод. В каждой икринке такая же рыба. В каждом яйце такой же орел. Также в каждом христианине такой же Бог, который во Христе Иисусе. Иисус – это наш старший брат, который пришел нам показать Бога Отца. Пришел нам показать, Кто Мы, и омыть Дух наш кровью, искупить нас, и передать нам это семя. И Он говорит, приду к вам, вселюсь Духом Святым. А наша задача теперь не действовать по плоти, а плоть отдать в жертву и видеть в себе Бога, видеть в себе Христа, и быть дверью, быть этой вот веточкой, являть плод этому миру. Не сами что-то изображать а верою отъявлять плод. Аминь. Вот это то, что говорит Иисус. «Я и Отец одно». Это то, что каждая, каждая ветка может сказать на лозе. «Я лоза одно». Каждая рука, каждый пальчик может сказать. «Я и Василий одно». «Я и Олег одно». «Я и Сергей одно». «Я и там Татьяна, или Людмила, или Лидия одно». Аминь. Халлелуйя. Это то, что говорит Павел, что вы имеете полноту Божества телесного в себе. Так и может сказать каждый телефон, что я сто процентов выражаю Василия. Так и вот Бог заинтересован, как любой садовод, как, первый, как отец заинтересован, чтобы много было принесло плода, каждая ветка его, каждое растение, и такого же плода, как он выбирает и садит, сорт такой, качество такое, так и вот Отец Небесный взял первую лозу Христа, а потом взял 12-70, чтобы они шли и приносили такой же плод, вера, что у них такой же сорт, такой же семья, как и у Отца Небесного. Аминь. Вот на этом то строится вера. Что в написано Петра, что мы возвещаем совершенство. Вот я возвещаю вам совершенство. Я возвещаю то, что Библия говорит Слово Божие что вы в семени имеете совершенное семя. Вы в семени имеете процентов полноту Божества телесного. И вера должна основываться на том, что я уже Отец народов. Что я уже Христос. Что я имею это в семени. И задача в том, чтобы это семя взращивать. И здесь вера. Почему? Потому что в физической семье мы видим, а духовные семя Мария не видел, Авраам не видел, но они не колебались, они веру растворили и славили Бога. И это слово пустило корню в плоти, искало плотью и принесло плод. И вот здесь вера. Как мы получили спасение? Слово приняли, и Дух Святый произвел плод. Как вот в одной языке, как вот видели себя Христа, как мы получили крещение Духа? Вот я верю, вижу в себе Духа Святого. И я верю, что вот какой стих я принял в Слово, что я буду молиться на языках, так? Что это? Это есть такое, такое Слово Божие, что открою и я наполню. Я принял это Слово, и я практиковал. У меня долго не получалось, но я принял Духа. Почему не получается? Но однажды я замолился, и сегодня у меня есть вера. Откуда? От Слова. Я отдаюсь, я не каждый раз, вот я буду чуть-чуть лучше, сейчас заморюсь на языках. Нет, я знаю, по что через кровь Иисуса, Дух Святый во мне, и я открываю уста, и я, и я открываю уста, отдаю свой язык в жертву, себя в жертву. И Дух Святой является через меня. Как это? Наставление веры. Я противился, Баптист, а мне наставили веры. Я посмотрел Библию действительно так, и я долго мучился, а потом заговорил на языках. Вот так же само пение. Я хочу, вы можете петь на языках. Я могу петь на языках. Я взял другой стих, и я верю, что будет плод. И Дух Животворящий, Бог во мне животворит этот плод. Точно так же самое я пророчествую. Точно, точно так же самое мы должны видеть, вот это Христос, Дух Животворящий, это только руль. Но весь корабль отдавайте зиму. Это вот точно так же самое. Нужен другой опыт, других стихов. Других стихов, просто практика. Просто практика. Давайте откроем филиппийцам 1 глава. 20 стих. Все дело практики. Вы имеете полноту Божества. Я повторяю, вот эта Библия, так? Вот есть книга. Есть книга о садоводстве. Книга «Как выращивать клубнику». Книги, книга говорит, какие клубники есть качества. И если правильно пропалывать, правильно вовремя все делать, то будут очень хорошие плоды. Другая книга говорит о растениях, как выращивать другие, как о садоводстве, о животноводстве. И даже есть книга, ну, много разных книг есть. Как человеку стать художником, как стать певцом, как стать строителем, как стать летчиком. Слушайте, летчики внутри есть. Врачи внутри есть. Музыканты внутри есть. Вот все, вот все есть внутри. А эти книги... Они просто помогают, наставляют вере открыть летчика, открыть врача, открыть певца. Такие вот книги, они рассказывают, как обрезать виноградную лозу, как ее там делать, когда это делать, как ее удобрать, как садить правильно, там камушками какие-то ложат, а потом садят лозу, там, короче, свои есть там законы. Я чуть это делал, и, и тогда. Будет хороший урожай, но вся полнота винограда уже есть в винограде. Вся полнота врача уже есть в человеке. А книги о медицине только открывать наставляет веры. И вся полнота божества в вас есть. А это Библия, это наставление в вере, что вы имеете во Христе Иисусе. И наставляет оставляет вере, как шагать, чтобы как, как спасение, как языки, как пение на языках, как молитва молитвобрание и так дальше, чтобы открылась полнота Божества. Читаем, там, что я хотел филиппийцам, чуть дальше. Филиппийцам, 1.20. «При уверенности...» Что такое уверенность? Вера – это уверенность в невидимом. Вот Павел говорит, я верю и уверен, так? И надежде моей, что, что я ни в чем, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, видите, не где-то, в теле моем, в жизни то ли смертью. И так говорит, что я в надежде, в вере, так? в уверенности, я вот в уверенности, в веру, что вот когда я за что-то буду браться, так, буду дерзать в вере, то возвеличится Христос во мне. Итак, давайте еще одно место возьмем. Вот мне нравится 2 Коринфянам где-то. 5 глава, 13 стих. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Итак, если не выходить из себя, вот обычный Василий просто говорит, что-то рассказывает, может взять красивую проповедь, сочинить и так дальше. Если он просто говорит так, просто говорит, то эти слова человеческие, они не действуют немало. А если Василий перед тем взял это слово, которое Бог ему дал, и сказал, Господи, это пять хлебов для рыбки, я отдаюсь тебе в жертву, и говорю, Дух Святый, Возьми через меня и проговори сегодня народу, который так нуждается. Но больше всего проговори тем, которых ты воспитал для этого времени, чтобы они стали благословением, чтобы они стали, как Павел, выхожу из себя. Если я выхожу из себя, говорю не я, а Христос, это припаяться через Ума, говорю вам Духом Святым – но прямо сейчас у вас что-то творится. Прямо сейчас на кого-то мурашки сходят. Прямо сейчас у кого-то дух хочет молиться, хочет действовать. Прямо сейчас что-то с вами творится. Аминь. Вера вселяется. Небеса сейчас открытся. Дождь идет на вас. Аминь. Потому что я духом с этим Христом говорю, пишу Евангелие в умах, в сердцах. Это придет к вам на молитву. Это придет к вам ночью. Я не знаю, как. Но сейчас, просто я передаю веру. зажигаю эту веру. благословляю веру, Вадим. Передаю силу Царство, аминь, благодать, аминь, аминь, оно просто прет сейчас через меня, аминь, аминь, аминь, и просто принимает, это зажигает, огонь передается, и Дух Святый, где вы там ни находились, Он животворит вас, и те, которые позже будут смотреть, их тоже будут зажигать, это помазание будет приходить, если будут люди верующие принимать, аминь. Оно будет действовать. И Павел говорит, если я выхожу из себя, то есть я, вот простой человек, я знаю свои возможности, что я до вас не докричусь, не достану, там. даже если по телефону говорю, я не могу передать вам небо, помазание, а я вижу себя царем. Я вижу священников, и мое царство, оно и в Украине, и в России, и везде, оно вне времени, и кто когда будет смотреть эту передачу, это помазание будет работать. Я знаю, кто я во Христе, и я выхожу из себя в безумии, припаясь через слово ума, и не я, Христос, и в этом безумии говорю и действую. И Павел говорит, так как вы, вы приняли от нас не как слова человеческие, а видели у нас Бога и приняли слова Божьи, поэтому они действуют вас, потому что Слово Божие, я говорю как Слово Божие, вы понимаете, как Слово Божие? Поэтому оно действует. Человек может говорить человеческие слова, а Бог во мне, я Богом, могу говорить Божьи слова, поэтому он не будет действовать, передавать веру, разум, мудрость и все. Поэтому Павел говорит, при всяком дерзновением возвеличится во мне Христос. И Павел говорит: слушайте, я грамотно, я знаю. Говорят, что фарисеи это, должны чуть ли наизусть этих книжки знать, так, они все у -у -у, с утра до вечера, помоги мне знать это. Но Павел говорит, я, мне не это надо, мне нужно молиться, чтобы дерзновение было во мне. Дерзновение дерзновение – это дерзать, это выходить из себя. Дерзать дерзость, это вот человек нормальный, культурный. А вот если плохое дерзновение, это человек дерзкий. Он выходит с правила приличия, с правила культуры. Дерзко разговаривает с мамой. Так не прилично, ты что держишь? Начальник удерживает, или где-то вот ты что, ты же среди людей, а не зверей, что ты держишь, а? То есть выходит за рамки. А Павел это есть другое дерзновение. Выходить из себя. Как будто бы, ты кто такой? А я выхожу из себя, и я верю, что не я а Христос. Я сейчас открою уста. И Бог будет Евангелие сейчас вам писать. Аминь. Я сейчас возложу руки в дерзновение. И в моих физических руках слово стало плотью. Слово – это Дух животворящий. Христос во мне и сила сейчас изойдет, зайдет. Аминь. И ведь благословение тебе. Или исцеление, или помазание. Аминь. Я сейчас открою уста и буду пророчествовать. Аминь. Я открою Христа. И Христос проявится Духом Святым. И говорит, вы ищете доказательства, Христос ли говорит через меня? Он не бездельный. Ты видишь, ты покаялся через меня, ты крестился через меня, как пастор Таня, я даже не знал, говорить, я ночной покаялся через вас, откуда я знаю? Я даже не помнил это дело. Кто-то покаялся, кто-то спасся, кто-то крестился, кто-то исцелился, кто-то поменялся, кто-то вырос на этом питании, кто-то стал кем-то. Это слово работает, Евангелие работает. Это не философия, оно работает. И как работает? По вере. Друзья, если мы будем наблюдать за собой, это ну, я потратил десятки лет на эту пустоту. Я сегодня такой, завтра не такой. Я такой, сзади у меня свобода. Крест – это свобода. Я умираю. Я старался, старался, говорю, Господи, я все, конец. Я понял. Ты на меня не рассчитывай, Боже. Я ничего не могу. Однажды я так устал, а столько я же кругов этих тысяч сделал. Ой, Боже, я говорю, Господи, ничего мне не получается. Единственное, что я Тебе, вот это, что я Тебе верую, это как я буду служить Тебе, это я приносить Тебе, это мое тело, пока живое, живое, руки, ноги, сердце, отдаваться Христу, эту жертву славить и исполняться Духом, Христом, отдаваться Тебе, и не я, и пусть Христос делает то, что хочет. Вот так сделал, совершил беседу, говорю, Господи, слава Тебе, это не я, это ты. Так было приятно, ты так меня употребил, классно. Слава Тебе, все, аминь. Надо молиться, говорю, Господи, даю Тебе в жертву, Дух Святой, и верою, не я, а Христос. Иисус, Ты являешься Себя. Вот это то, что я могу делать. И Бог является, и Бог дает Слово, дает Откровение, дает молитву, дает проповеди. И мне так приятно, такая свобода. И себя ничего не корчишь, а столько ты что-то делал, все время разочаровывается, все время не такой и доходишь до ручки, до, до изнеможения. А так свобода. Ты понимаешь, что я, что я Василий ничто. Я соглашаюсь с Павлом, что ничего доброго у меня нету. Я соглашаюсь с Словом Божьим, что в моей плоти законы, противления, и когда я и плоть – это грех. Поэтому у меня нету плоти, я ее отдал Богу в жертву, а я живу Христом, я вижу в себе Христа. Я на Него опираюсь, я им живу, я им существую, я им двигаюсь, я им служу, опираюсь на Него, и Он не подводит. И он не подводит. Слава Богу, он, он, он меня животворит. И единственное, в чем я упражняюсь, к чему пришел, это вере. Жить верою. Полагаться на Христа и жить верою. Аминь. И вот Павел говорит, молитесь о мне, чтобы не было дано дерзновения. Давайте еще почитаем. Тут есть филиппийца. 4.13 Филиппийцам. 4.13. 4.13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Так Бог один же всемогущий. Это что, Павел? Ты понимаешь, что ты говоришь? Все могу. Это же один Бог все может. А ты, я все могу в Иисусе Христе, укрепляющий меня, животворящий меня, употребляющий меня. Я, я отдаюсь Богу, это же Бог во мне. Я имею полноту божества. И Бог все, что хочет, может с меня сделать. И он там это Коринфянам говорит, Коринфянам говорит так. И говорит, что я говорит, что... что признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамений, чудесами и силами. Ибо... Ибо чего вас не недостает перед прочими цветками? Короче, и он там говорит, что Бог, ну не могу сказать чего-то, чтобы Бог не сделал через меня чтобы Бог чего то не сделал через меня. Библия говорит, все возможно верующим. Дела, которые я сделал, вы больше сделаете. Давайте еще практически галатам напомним. Павел говорит, как у вас действовал Христос? Через дела вы брали Библию и исполняли. Или просто вас наставили вере, что Христос исполнил за вас закон. Христос омыл все грехи и нарушения закона. И вы приняли его, и он действовал через наставление в вере. Зачем же вы слушаете опять евреев, которые пришли смущать? Они ревнуют о вас, что вот как будто вы чего-то не имеете. «Вот вы, вы евреи, мы обрезаны, а вы не обрезаны, мы такие обряды делаем, а вы не делаете такие обряды, как будто вы не такие». Они это подсовывают это еврейство, чтобы вы ревновали они, чтобы вы были такие, как они. Не надо вам, друзья, Говорит, будьте такими, как Христос. Вы это примите, в чем преимущество евреев, в чем верено Слово. Вот возьмите Слово от евреев, которое есть Христос, семья, и вы имеете полноту Божества. Без обрезания, без обрядов, без субботы, без ничего. И вот, вот стойте на этом. Умрите, вы не евреи, вы язычники, и облекитесь Христа, и видите себе Христа, и упражняйтесь каждый день веры. Вот мы утром вставайте, и говорят, ой, я такая, я такая. Умри! Такая, я такая. О, я не Умри! И будешь такой, все, умри. Я... И да убить себе Христа. Христа, Он, он такой. Утром вставай и начинай славить Бога. Говорю, Господи, благодарю Тебя, что я имею всю полноту Божества, благодарю, что это семя Христа, Дух Святый пришел как в Марии, так и во мне. Открыть Иисуса, говорит, Дух Святой, открой мне Христа. И начинай славить Бога, что Ты совершенство, что Ты делал руки Его к прославлению Его что ты слава его на земле, аминь, что ты красота и на земле, что ты дверь, что ты стопроцентное явление Бога на земле. И я не, не успокоюсь, доколе у, у вас не отобразится Христос, доколе у вас не будут такие плоды, как у Христа вкусные, как, как у меня, как у других, а Христос говорит, если еще больше принесете плода, я буду радоваться. Аминь, чтобы много принесли плода и такие же, как у меня, потому что отцовство, отцовство, отцовство. И я вам хочу сказать еще раз, Слово Господню, вы имеете полноту Божества. И еще больше вам скажу, это, что вот мне сильно стих такой задевает, что в Коринфе нам написано, что то служение Моисеева закона, в том, что мы восхищаемся Давидом Моисеем, оно даже не славное по сравнению с тем, что мы имеем но, оно по вере Христос в нас, по вере царство внутри, по вере безмерное могущество. И надо пропоясывать все ума и выходить из себя, вот я безумный, все могу и идти делать, подвязаться в вере. И при всяком дерзновении будет являться Христос. Увидеть в моих моей... открою уста, сейчас и явится Христос. Возложу руки и веру вижу, и карабаны молюсься, и вера сейчас сила потечет, Аминь. И кто-то благословится, какой-то ярмор рухнет, аминь. Сейчас иду это, во имя Иисуса, и Бог даст мудрости, как побеседовать. Сейчас свяжу это зло, аминь, властью, и Царство Божье, Ангелы сейчас исполнит мое слово. Видеть себя Христом, видеть себя Царем, видеть себя Царем над Украиной. И я вас, друзья, очень прошу, вы понимаете, о чем я говорю. Я просто напоминаю то, что вы уже знаете, так? Это наставление в вере. Начинайте каждый день свой, с отречения себя, с распятия Христу. И всегда носите мертвость Господа. И когда там таня что-то вспомнит, чтобы она то, то, то что-то там делала, что-то она какая-то, я такая себе начинал мыслить, умри Татьяна, умри Олег. Начинайте совершенство, отдавайте свое несовершенство Богу, облекайтесь в Христа в совершенство и начинайте терзать веры, не я, а Христос. Начинайте славить Бога то я имею полноту веры, полноту любви, полноту радости, полноту силы, полноту семидухов. И славьте Богом, как дети, верьте благодарите Бога. И как только Бог что-то побуждает, то не вы, а в этом образе Христа, увидите, что Христу повинуются ангелы, Христу повинуются силы Божии, что Христос царь, и когда Христос говорит через ваши уста, не вы, а Христом говорите в имени Иисуса, правильно написано, и в Иисуса Христа, говорите, если вы видите в себе Христа, Христом говорите, Бог видит, ангелы видит, силы видит, аминь, и они идут исполнять ваши слова. Вот сегодня Украина, так, в Украине полки стоят, ангелы стоят, Дух Божий стоит, Бог платит, что творится над Украиной, но ему сегодня нужны те двери, которые, вот слова царские, Который увидит в себе, что я такая же лоза, как и Христос, как и Моисей, как и Илья. Этот Бог во мне. И я, вот небо видит во мне Христа. Припаясь в число моего, я вижу в себе Христа. И я сейчас буду, призывать кровь, как священник на Украину. Открывай небеса над Украиной. И властью, как царь, махшу рукою. И иду, как Иисус, иду сражаться. И церковь разна, как полки со знамена. Вот так каждый должен видеть себя полководцем. Вот так каждый должен видеть себя Христом. Вот как должен каждый видеть себя вот таким человеком. И как вам Бог будет давать какие картины, давать, когда вы молитесь. Говорите, говорите, говорите. Не говорите с верою, что будет вам, что вы не скажете. Говорите, связывайте, развязывайте, сражайтесь в этом образе за, за Христа, за народ, за страну. И я хочу еще раз напомнить, что каждая ветка на лозе должна видеть в себе такие же вкусные плоды, как я на лозе. Каждый цыпленочек должен видеть в себе орла. Каждый христианин должен видеть в себе Христа. И если он не видит, это грех. Это искажение Слова Божьего. Это не истина. По закону отцовства, Библия говорит, посмотрите на лилии. Как их Бог одевает? Вы больше. И по закону отцовства, по закону отцовства, мы имеем полноту Божества. И вы доверяете Богу. Итак, мы посланники от имени Христова. Как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Аминь. Как бы сам Бог. Вот так, вот так мы должны говорить это. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Мы не повреждаем Слово. И я вас прошу, друзья, не повреждайте Слово Божье в себе. Кто вы по Слову Божьему? Ну, это кому-то вы ветки от лозы. Вы его руки-ноги, вы его семья, и Бог вам передал полноту Божества. Аминь. И сегодня ваше время стать над Украиной, сегодня ваше время встать во Христе Иисусе и быть дверью, и являть Бога. Отдайтесь Ему, и у вас будут такие же плоды, как Моисея, как и Давида. Вы там стоите, я стою. И поэтому, друзья, это время веры. И это не по делам, а через наставление веры. Апостолы, три с половиной года они были со Христом. И они еще далеко не такие были, но они приняли веру. Они тренировались в вере. Видели, как Бог действует во Христе. Они веру принимали того же Бога. Аминь. Аминь. И Бог такие же плоды являл у них. А что не получалось, росли, учились. И я вас всех обнимаю. Любовью Иисуса Христа. И я вас всех окроплю кровью Иисуса Христа. И я в этой крови, в духе вашем, вижу Иисуса. Я не знаю вас по плоти. И по плоти ничего не надеюсь от вас. Ничего от этой плоти не ожидаю. Ничего не ожидаю. Я вижу Иисуса. Я вижу внутри вас царство. Я вижу безмерное могущество в каждом из вас. Я вижу стопроцентного Бога в каждом из вас. Вы имеете эту полноту Божества в себе. И я благословляю вас, что вот это вес этой веры начинать с полноты Божества в себе. На каждой молитве отдаваться в жертву Богу и духом веры открывать уста и начинать отдавать себя дух, душу и тело в жертву Богу. И, в, и Бог, и в, у вас будет все от Бога, перед силы, благодать, через Иисуса Христа, через кровь Христа будет являться полнота Божества, проявляться на Украину, на народ, на больных, через ваши уста, слово любви, слово знания, слово музыки слово спасения, слово селение, и благословение будет честь. Это страдающая израненная Украина, она нуждается, чтобы кто-то обнимал их духом с Эта страна нуждается, чтобы кто-то стоял с кровью между мертвым и живыми. Эта страна нуждается, чтобы какие-то моисеи высвобождали помазание на армии, чтобы она побеждала. Это Навин сегодня это, это наш президент. Он нуждается, чтобы кто-то стоял и благословлял его, чтобы дух Божий на нем почевал. Они все измотаны. И я высвобождаю помазания, высвобождаю славу Божию, высвобождаю дух Божий, высвобождаю дух веры, который побеждает мир. Аминь. Высвобождаю веру, которая все может. Аминь освобождаете веру и благодать, и царство, и силу, и славу, и силу воскресения. И благодать на этот день умножается беззаконие. Оно восстало на Украину, умножается благодать. Восхитите это и начинайте действовать в вере. Забудьте за себя, отдайте за Христу. Живите, как Христос, действуйте, как Христос, припаясь слово ума и совершенно уповайте на подобаемую благодать в явлении Христа в каждом из вас. Будьте благословенны, будьте в вере, будьте в духе, будьте благословением для миллионов людей. Во имя Иисуса. Аминь.